здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые дамы и господа наши радиослушатели для которых мы так стараемся выпускать интересные передачи в эфир сегодня у нас очередная интересная передача с преподобным отцом михаилом который любезно как впрочем каждый понедельник и вторник пришел к нам в прямой эфир в нашу студию и будет сегодня нам объяснять а, или, скажем, проповедовать очень интересные вещи. Ну, а я немножко попытаюсь эти моменты оспорить. А, итак, с вами Владимир Гершанов и передача «Терра и Еще раз преподобный Михаил. Здравствуйте, Здравствуйте, Володя, а почему у меня сегодня только преподобный? Ну святой, конечно же, так, святой а, тоже. Вот, пропустили нимб, одно нимб, словечко. Да. А, Понять, у вас нимб сзади так чуть-чуть, если вы его так поправите, то... Тогда... Так а я что, и правда на святого, что ли, похож? Ну, понимаете, конечно, оно таки, да, нет праведника ни одного, ибо все согрешили делами, но верою спасемся, но вера без дела мертва. Но ваши дела и ваша вера, они идут впереди вас, поэтому, собственно говоря, почему бы и нет. Но ну, ежели вы меня считаете святым, ну, а как вы считаете, святее Папы Римского или нет? Вот, например, или Дилай ламы Вот возьмем этих два человека. Кто святее, они или я? Мне просто даже уже интересно. Потому что, знаете, приходится чуть-чуть поюросовать, уже завидуют. Понимаете, Мишенька... Завидуют моим эпитетам, которые вы мне прилипели. Но это, это не я. Дело в том, что э, как бы Сан обязывает вас быть святым. Ну, если честно... Если да. честно, скажем так, вот вы задали вопрос конкретно: кто более свят, Папа Римский или же эм, не Папа Римский, а, например, Алексей II, да или, например, ну, любой другой. Небесное, да. да, да, ну ну святость она я вам скажу так от пиара зависит от раскрутки сколько денег вложено в пиар настолько человек а ежели без пиара вот так у человека встретил и почему-то хочется сказать здравствуйте батюшка а другого человека встретил благословите святой отец а почему вот так одного называть святым одного батюшка одного поп там, в духе о, все, а вы все, в духе, понимаете? То есть ибо написано и пребывал на них э, дух Святой, понимаете? То есть если человек помазан духом Святым, да, если есть помазание, это видно. Ну что-то от физика исходит, ну, от однозначно, физика однозначно. нечто это истекает. Вот я да. смотрел на папу Франциска и так вот вы знаете, смотрю и думаю, что же сказать? Ну что сказать? Вот так, знаете, он ездит, там разговаривает. А так, чтобы его назвать святым, но вот как-то язык не поворачивается. Вот не знаю. — Ну, понимаете? — Бывает. Бывает. — А вот на «Далай-ламу» смотрю, что-то мне как-то весело. Знаете, такой какой-то э, э, персонаж такой из мультипликата. Вот не знаю, почему. А вы знаете, э, я бы хотел бы встретиться в своей жизни хоть когда-нибудь один раз с папой, угу. с любым, будь ты этот Джеймс или с тем, или с другим, вот посмотреть на их реакцию. А что они скажут, когда они меня увидят? А что я почувствую, когда я подойду к ним? А Делай Ламу я мечтаю покрестить. <свист> <свист> И вы знаете, что я еще мечтаю, Вова, <свист> <свист> у это что, смешно? Михаил, вы извращенец. Как же можно покрестить Далай-Ламу? Он же другими знаками делает знамения. Так вы понимаете, я же помочь ему хочу. Я вам объясняю. Смотрите, я беру Далай-Ламочку, встречаю. Ну, он в Чикаго или в Киеве. Ну, где-нибудь встретимся. Отвожу его в сторонку. говорю, послушайте, дорогой, любезнейший мой друг. Я понимаю, что во всем мире там все эти миллиарды ваших поклонников, они считают реинкарнацию. Вы там где-то другое воплощение, а он уже заявил, что он уже даже мечтает не сильно перевоплощаться, он хочет остановить свои рождения и вообще больше не появляться, особенно в Китае, в следующем рождении. Он выбирает страну более-менее благополучную. Россию. Так я ему хочу предложить. Вот. Я его покрещу. Он побудет в Царство Небесное к Иисусу Христу и перестанет воплощаться. А вот Ему легче станет. Я прекращаю его рождение. Такая добрая Мы ему делаем полную дух духовную амнистию, а как известно, крещение это амнистия полная. Я бы даже сказал, какое-то обрезание духовное, собственно да, говоря. Да, мы... В плане рождения, да? Да, точно. Вот вы, Вова, заметили, да. в какую же страну ему выбрать? В Россию. В следующем <с> области. А если в Украину попадет? Нет, лучше в Россию. А в Белоруссию к Батьске? А к а... а Батьке попадет, что будем делать? Вы понимаете, еще лет 120, как я понимаю, он будет на троне, поэтому там все будет нормально. Как он еще лет 120 проживет? Ну, понимаете, медицина идет вперед, а, ну, а да. народ, а народ он же любит. Ну, ему уже надоело, по-моему. Он, бедняжка, все время говорит, что он готовится к переходу я вам понимаете, я вам анекдот короткий расскажу ну, вот да. приехал александр горович в деревню а бабушка подходит к нему и говорит сынок такой лишь ты будешь еще президентом? Он Говорит: давай доколе и буду <с> Вот, понимаете? Батька Да и буду. А батька тоже воплощение какое-то предыдущее, какого-то серьезного там, я думаю, вождя, правда? Как вы думаете? Мне кажется, что он воплощение батьки Махна. Нет, ну батька Махно, он другой, понимаете? Нет, нет, нет, батька Махно, он... Он анархист. Батька Махно... Нет, нет, нет. Ну, Батька а... Махно решил, что анархизм ему ничего не принес. Его собственную жену с ребенком, его же, так сказать, однодумцы убили. У него что... Вы смотрели фильм ну, «Девять я, жизней я, Батьки ну, Махно»? Это я 높и, я да? книжку читал. Да. Я все книжки не очень люблю много читать. Я вообще мало читаю, Володя. Люди же делятся на две категории. Да. Одни пишут, другие читают. Да. Третьи не пишут и не читают. А четвертые вот только вот любят вот YouTube посмотрите, и говорить потом понял. на радио. Итак, Михаил, мы да. немножко отошли от темы. Патр да. Махнут, все хорошо вместе с Рыгорочем, но у нас вообще другая тема. И как же звучит наша тема? Тема сегодня звучит очень странным образом. Так. Религия, вера, теократия. И какая между ними разница, и какой общий знаменатель, а что же общего, uh -huh. и что вообще э, такое вера, и что такое религия, а, и как они вообще разнятся, и вообще, э, что лучше. Ну, вера – это вообще женское имя, да, я понимаю. Да, а еще очень хорошие пару имен Любовь. Да, есть еще и Надя, Любовь, да, да. Ну, дело не в этом. Да. Дело в том, Ну а девушкам потом. А девушка потом кстати, религия и сексуальность у нас тоже есть такая подтемка. Подтечка. Ну да, ну, естественно. Да. Ну куда же без, без сексуальности? Ну, ну да, тем паче, что все папы, они и все религиозные деятели, они это знаете, хотя живут. В воздержании, но почему-то секс их всех волнует И они страшные специалисты в этом вопросе Вот как-то очень интересно Ого, ну поговорим, поговорим сейчас уже другая тема Итак, что же такое теократия? Теократия очень коротко Это богоправление Теократос Значит, управляет бог но это не клик, э, клерикализм и не иерократия, управление духовенством. Оставим все внешнее, оставим все эти э, социальные привязки к этому слову, к этому термину. Mm -hmm. Меня сегодня... Да, девственная теократия была где? Правильно, Володя. В, в вашем любимом Израиле. Ну куда, Рим? Ну, Володя, Карим, это Нет, потом. Ну, а как же? Ну, ну тоже... да, ну, там э, были все императоры обожествленные, а да, да, да. да, да, да. Нет, так это же не интересно. А еще вот когда в антропом... Египет можно было бы заглянуть. Володя, это же детские игры взрослых ну, людей. Когда Окей. берут, Бога, натягивают на человеческую голову и говорят, что он. <свят> берут, берут. <свят> да, берут, берут, <свят> и у них получается, так сказать, вот такой вот колонни. Нет, мы сейчас говорим о теократии, э, нечто такое более глубокое. Вы же знаете, Вова, меня всегда больше интересует внутренняя жизнь человека. Ну да. Я решил рассмотреть этот термин именно с, с этой стороны. Умное делание, внутренняя жизнь, так. внутренняя теократия, угу. как Бог управляет мною, Изнутри. Это интересно, да, Волго. Это очень интересно. Видите, Володенька, вы даже не можете мне возразить. А, конь, а пока незачем еще. Понятно. Я вас потом где-нибудь. Я понял. <с> придавлю в угле в каком-нибудь. Я понял. <с> Я слушаю вас. Значит, Израиль является примером девственной, самой юной демократии когда Бог говорил. Человек выходил и говорил, так говорит Господь, ну что еще, Боже мой. Он мне сказал, я вам передал. Вы что, ребята, хотите слушать и хотите нет? Ну Появился да. институт пророков, институт судей, институт священников. И заметьте, судьи и священники на третьем и на втором месте, а на первом пророке. Ну а да. почему он и называется пророк? Он прорекает Что? Правильно, Володенька, волею Божию. Аминь. Услышал, подумал, переварил трансформировал, передал. Только нужно При... быть уверенным, что ты это делаешь правильно, и надо быть уверенным, что это действительно глаз господен, ш... они... а Они шизофреника. <свят> да, не шизофреника, Например, да. и не подтасовочка, такой и не конъюнктурчик. А да. то есть выступает так, вот звезды говорят, там Янукович будет еще 2-3 срока, бах, Януковича на следующий день сняли. Да. Знаете, это так, подтасовочка, подыграли под что-то. Да, да, Заказные да. пророки, понимаете, да, да, оставляем в стороне. шоу бизнес называется. Да. Неинтересно, неинтересно. Так. И, значит, переходя к вопросу теократии, опять-таки возникает вопрос, так религия, она что? Теократию узаконила, она ее каким-то образом сделала такой прозрачной. Религия – это что? Наука о том, как Бог с нами общается. Религия – это наука о том, как... Как нам стать ближе к Богу? Володя, мне вопрос, что такое религия? религия? это не наука, во-первых. Нет, как, минуточку, не согласен, ну Объясни, объясните, милейшие, объясните, почему религия не наука, объясните. Ну, потому что там нет точных не формул, понял. нет точных аксиом, нет постулатов, то есть то, что есть в религии, это, в принципе, <религия> народное творчество в основном-то, да, это, ну, как бы, литература. Вы знаете, я вчера поднял термин «религия». Что это такое? Религия – это учение, учение о поклонении богам. Угу. Ну, вот видите. Володя, так это же учение получается. Ну, вы понимаете, а, ну, но... ну, это немножко не вера, понимаете, совсем не вера. Совсем не вера. То есть религия – это религия, но не наука. Понимаете, учение, но не наука. О! Так вот, все-таки такой вопрос. А могли ли люди человечества миновать эту стадию? Могли ли они ее миновать? Вот, возможно... Вы знаете, я вчера, как всегда, моя любимая книга «Афоризмы». Угу. Поднимаю отдел «Религия», Володя. 85% высказывания негативных о религии. М -м -м. Это же кошмар. Причем... Книга напечатана не во времена э, коммунистической власти, не во времена атеизма. Mm. Мало того, я недавно разговаривал с людьми, которые были религиоведы, да. профессора. И вы знаете, о сюрприз, Валдемар! Mm. Они были атеисты. Вот Они вот. преподавали религию, очень хорошо ее знали. И многие-многие люди, религиоведы. Карл Марс в юности был верующий человек. Потом он сказал, что это опиум для народа. Владимир Ильич Ленин с детства ходил в церковь, потом взорвал крест и сказал, что это духовная севуха. Угу. Энгельс подыграл, это, но это крайний взгляд. Потом появляется Теар де Шарден, он говорит, ну как же, как же, религия и наука это две сестры. Потом появляются неверующие атеисты, ученые, а потом появляются верующие ученые. Верующие, а потом... атеисты, ученые. Но, но верующие, ученые. Я говорю, верующие, атеисты, ученые. Нет, Просто смотря кто во что верит. Вот Нет, что Володенька, дело. именно верующие в Бога и ученые. Я понял, я понял. И появляется феномен. феномен господина Эйнштейна, который говорил о высшем разуме. Если mm -hmm. человек уже признал высший разум, так у меня вопрос, Володя, что такое религия? Ну, Вы ре... рели... мне не ответили. Но, я, ну Хорошо, я вам отвечу на этот непростой вопрос. Религия – это свод э, законов и правил э, о том, как, э, по мнению одних людей, надо поклоняться Богу. Но к вере это не имеет никакого отношения, то есть религия – это религия. Религия – это бизнес, это свечные заводики, это индульгенции, это крестовые походы, это еще много чего, это всевозможные санды в Украине, веселые такие, церкви разные. Вот, Володя, вот, Володя, вот вы меня наталкиваете на одну мысль. Вы знаете, вот даю вам слово, готовлюсь неделю к этой беседе, прочитал про религию, знаю, что сказать. И тут Владимир мне дает пищу для размышления вслух. Ну, Большое Господь спасибо. через Владимира. Аминь. Спасибо, Володенька. Аминь. Чтобы вы жили 120 лет и еще 15. С удовольствием. Значит, всего 135. Смотрите, да. Володя. Главное, как... чтобы счастлив. Да. Вот. А, значит, давайте будем последовательными. Религия – это некое скажем, ученье, да. не да. учение. Не наука. Это некое учение, исходящее из опыта народов Угу. Хорошо я сказал? Да. Ну, видите, Володя, это некое учение, исходящее из практической жизни народов, когда они начали замечать, что ежели они совершат какой-то обрядик, какое-то жертвоприношение, угу. или они нечто такое сделают, и что-то происходит лучше, уходит какая-то беда с будем mm -hmm. говорить, уходит какая-то неприятность, уходит какие-то дискомфорты, да. что-то им помогает. Они это сделали как бы свод, свод, свод некоторых Правильно. таких последовательных акций. Это выражалось сначала у шаманов в какие-то определенные обряды или ритуальчики, Постепенно записывался в одном регионе один, в другом другой, в третьем третий, появился такой некий свод практических правил, как ублажать. Невидимый, существующий, заметьте, над да, нами да, высший да, да. разум, чтобы он помогал. Чтобы он помогал. Вот это я своими словами сформулировал. Как минимум не мешал, потому что были да. дожди, были грозы, были лютые зимы, неурожаи. забудем Карла Марса, забудем Фридриха Энгельса с Владимиром Левичем Лениным. Да, люди перед чем-то таким, что наука я не могла им объяснить, но Володенька... Но у меня продолжение вопроса именно к вам. Так. А каким образом, когда уже наука появилась, и когда уже человек взял у Прометея, значит, выхватил... У Люцифера, вы хотели сказать? Ну, у Ну, будем так. Ну, хорошо, у Люциферчика с Прометейчиком. Да, да, Значит, он взял и вытянул, значит, молнию. И каким-то образом он уже, как называется, приватизировал, делегировал некоторые рычажки этого физического мира. Он уже, дескать, может и на природу повлиять. А почему человек... Левый, б... раз... левый, берег левый, берег правый. Помните стихотворение, как мы укращаем великую реку, да, и поворачиваем ее вспять? А потом пол-России в засухе и голоде. Ну, дело не в этом. Да, да. Ну, в общем, человек уже строит электростанции, он владеет наукой. И все равно, выезжая... В этот трафик очень многих машин, или вылетая на великолепном самолетики он Эдекс берет и крестное знамя да. на всякий случай да. во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, молитвам Богородицы и Архангела Божия Михаила, сотвори полет моей воздушной ладьи, окутай ее благодатью и приземли благополучно. Ну да. Скажите, а почему же человек продолжает интуитивно все-таки применять религиозные ритуалы? Опять вопрос к вам. Ну, вы понимаете, дело в том, что э, по обыкновению своему человек, в принципе-то животное, да. Он вот подучился так вот делать, понимает, что ему крымушечка открывается, и туда там кусочки чапи падают, да, там в виде там машин, золотых слитков и хорошего настроения, которое его больше не покидает. Чем больше чапи, тем больше настроение его не покидает. Соответственно, чтобы этот корм получить, надо дернуть за А у нас ведь, понимаете, генетические корни предков-то, они же ухо... Голуся, Володенька, опять, какие, опять а? вы мне помогаете, друг мой, абсолютно, дружище. Значит, это нечто такое, что изнутри, ну, невозможно ее уничтожить. Скажите, а что надо взять и уничтожить религию? Да нет, ну понимаете, дело вот, в том, вот что... скажите честно. А, не, ну почему? Есть же, а, по идее, да, Господь говорил вообще, что а, противны ему вот эти всякие такие штуки, но типа вера должна быть, ну понимаете, тут есть такой момент, э, как бы, вот да, даже, школьный, даже вот еврейский, да, вот, даже вот еврейский пророк Иешуа, он говорил так, что выиграть фарисеи, как гробы, окрашенные снаружи, а внутри полны нечистоты всякой, да, э, э, то есть, э, как бы с одной стороны, понимаете, как бы вроде как и не нужна, да, вроде как, если есть вера и общение с Богом, и ты крещен Духом Святым, и все у тебя хорошо и замечательно, да, и идите и крестите народы во имя Отца и Сына, и Святого Духа, а вот, понимаете, Понимаете, ну есть же люди, а, ну, на голову татуги, то есть им же костыль нужен, там иконочку, да, показать, или там крестик, свечечку поставить. Опять же, костылик нужен, понимаете? И как же, вот религия, она предоставляет этот сервис. Хорошее слово, да, вот сервис. Да. Поэтому без костыликов то никак. Володенька, так это получается, это такая вечная потребность. Это бизнес. Нет, <свят> минуточку, а <свят> все-таки это Вечная потребность изнутри человека Ну конечно, ну мы это э, Со времен первого Нендертальца, которого сотворил Господь да? Ну мы уже про это говорили Ей вот. Было поклонение да. сначала Стихиям, потом животным, потом да, предметам да, да, да, да, да. И, и так далее В конце концов пришли к единому Богу mm -hmm. Высшему разуму, потом Получилось э, политеизм э, и Индийский, пол, политеизм э, Египетский И так далее, но сегодня мы уже имеем, ну, скажем так, общее представление. Да. Высший разум. Да. Ну, вот уже не делим ни на православие, ни на христианство. Ну, все уже знают, что есть некий высший разум. Он. И есть некий, который управляет нами. И есть некий, у который написал нам сценарий. Угу. Что ж будем делать? Ну, проживать по этому сценарию, но... Ну, надо же как-то с ним, с этим высшим разумом договариваться? Или как-то надо с ним быть... Ну ты, это, не очень того ефта того. Нет, Ну, ну как будем? Де, ну, поскольку разум нас сотворил, и мы являемся горшком, то есть мы творение, а он э, скульптором, все-таки, наверное, надо как-то договариваться, я считаю. Потому что если мы еще немножко построим электростанции, ведь, понимаете, это ведь не первая наша цивилизация-то, да? То есть, э, ведь находит э, в развалинах всевозможных, раскопок, там, и всякие машины хитрые, и кости по 10 метров э, длиной, и какие-то там интересные железячки, да, когда да, еще да. металла не было. То есть, не, не первая же цивилизация. Понимаете, другие же цивилизации, видимо, тоже поиграли в богов, то есть, тоже решили с ним поговорить на, знаете, вот некоторые люди с богом разговаривают на вы, с уважением, некоторые на ты, как к отцу, а некоторые на ты козел. Так вот, те, которые разговаривают с ним на ты козел, пытаются говорить. Вот э, такие цивилизации мы вот они уже погребены под ну, слоем. Но вы знаете, Володя, я даже боюсь плохо не то, что сказать, а плохо даже подумать, не дай же Бог еще ну, такие слова в свой мозг впустить. Вот, хотя бесы бывают иногда вее, вот нечто такое, что хочется что-то нехорошее. кстати, есть такое даже хула на Бога, мысли хульные на Бога. Богохульные мысли. Да, и с этим человек может вполне побороться, и даже очень легко, просто не надо бояться. Это норма... это нормальное явление. Когда человек, э, любовь к, к творцу, начинает ощущать, э, бесы завидуют, завидуют. И искушают. Что? Искушают. Они начинают посылать богохульные мысли. А вот помните про вот, искушение? Это Йора. уже не религия. Вова! А вот, мы да, сейчас уже все да. слово религия. А мы о чем говорим? А о они... верии. Они... О они... ней! А, а не веленькая. Да, еще какой. Значит, Володенька, вы мне напомнили одно из выражений, которое я вчера прочитал. Человек ⁇ это животное, mm -hmm. конституция которого религиозна. Да. Это очень интересное выражение. Итак, и, значит, а, мне бы хотелось бы перейти к такому моменту, поскольку в нашей генетике... В глубокой-глубокой генетике нашей присутствует эдакий, э, скажем, ну, выражаясь красивым таким э, термином, опять-таки, э, библейским, угу. страх Божий, так. а он присутствует. Ну, естественно. Хотим мы того или же не хотим, а страх Божий присутствует. Ну, это у нас, понимаете, генетически с поколениями вот. выработалось, потому да. как если не будем приносить жертвы, то молния будет сжигать урожай. Значит, а еще говорится в премудрости нашего известного родственника царя Соломона, mm -hmm. он говорит, а страх Божий – начало премудрости. Аминь, конечно. Как что интересно, вы, вы Владимир! отрока в строгости и страхе. А может быть, кто-то скажет, что, читая толстенькую книжечку под названием «Библия, я религиозный козлик», ошибается, нет, я мудрый человек, там очень много мудрого в этой книжечке. Однозначно. И не говорим уже о религии. Ну да. Итак, все-таки о религии очень много негативного, по той причине, что учение из практики народов, а значит, объединенное, систематизированное слово «религиозные поучения», Опыты и обряды mm -hmm. Люди начали продавать За деньги так. Спекулировать на этом деле Кстати, один к 300 процентам Один из самых выгодных бизнесов Ведь вы, бизнес, да. ведь вы заметьте Ведь вы-то свечечку сожгли А воск-то остался А следующую свечечку Тебе предлагают купить В том же месте, где предыдущий Да, но вы знаете, вот на что они попадают На фитилек ну, Кто Володенька, тиле, да? все равно выгодно, все равно, равно, вы... Ну, понятно, все равно же есть расход на фитилек. И тут, Володенька, значит, для того, чтобы профанация религиозности, профанация религиозности в теократическом направлении была сведена до минимума, mm -hmm. чтобы мы не уничтожили это то, что это полезненькое, рациональненькое, от предков, передающиеся в генетике нам. Mm -hmm. Ну, зачем уничтожать то, что нам может приносить пользу и мне, и вам. Ну разве Перимскому. Ну, вы помните, как один из вольнодумцев сказал, он говорит, я, говорит, с вами согласен, что якобы Бога может быть и нет. Но присутствие моего прислуги, будьте так добры, не говорите об этом. Да. Я да, хочу, да. чтобы он все-таки знал, что он есть. Да. Понимаете? Конечно. То есть получается... Да и народ нужно держать в узде, понимаете? А есть... Вот, а Володенька, как же... а вот тут солнышко мое, извините, вы как красное солнышко, Владимир, из да. Великой ой, Руси. Ой, только не тот. То есть, Но вы мне теперь... Понимаете, Володя, ну, так, вы мне где так... хрампы делаете, я вам не могу. Нет, да просто дело в том, что это не очень хорошее сравнение, потому что так как он Русь крестил, да, да ну нафиг. Вот, понимаете, вот а какая... Ты тысяч... тысячу же он утопил в капище, да, когда он да, сказал, что должна быть одна, он сказал. не Но вопрос. у него много было. Раз, а как он э, с, э, Киевскую Русь, кстати, да, если, если так вообще, крестили же Киевскую Володенька, Русь, ну... ну меня... А копиями-то кто? Народец загонял Володенька, в речечки. Володенька, ну, миссия у него такая была. Ну, ничего Зато себе. Зато покаялся. Зато покался, mm -hmm. и тем не менее есть откровение, что он в Царстве Божьем. Вы понимаете? «Так, милости в Господь! А Соломончик сколько... На... Соломончик, а, а Соломончик да, нарубил! Нарубил! Да. Отправлял... Да. От, от, отправлял э, э, так у... высший разум же, он же добрый! Господь же добрый, он же прощает нас. Вот он сейчас и нам с вами прощает, если мы чего не так скажем. Не, но что мы же родеем в Его благо да, на самом деле. И для того, чтобы мы... Пускай он запомнит. Спасибо тебе, Господи, что ты нам даешь возможность поразмышлять и еще и не сказать ничего плохого. Итак, для того, чтобы не было профанации религии, мы не должны ее ни делать инструментом бизнеса, мы не должны ее ни в коей мере не навязывать. Это должно быть добровольное да, желание да. человека по инстинкту узнать свои корни. Смотрите, какие буддисты молодцы. Они ж не ходят, не проповедуют. Конечно. Да? Не надо влазить в школу. Не надо лезть людям в душу. Не надо им нав... навязывать э, талибановским манерам э, православия. Не надо этого делать. Даже ислам не надо. Пришло время, мне исполнилось 18 лет, и я почувствовал какую-то тревогу. Я что-то увидел, что делаю не так. Я вижу, что меня Бог наказывает. Я вижу, что я ошибаюсь. Я вижу, что у меня все тело дергается. И я пошел, пошел искать. И я искал, искал, искал. И потом я пришел. Да, вот успокоение в том, что ты должен поверить в Господа и договориться с высшим разумом. И, конечно, появилось и посещение церкви, угу. и чтение Евангелия. Но это все э, самое главное внутри. И вот тут Володенька мы с вами подходим от религии так. к вере. И в чем же суть Изменение сердца человека? Mm -hmm. Ежели религия своей капелькой, капелькой, капелькой этого международного всемирного опыта подтолкнет меня к вере, то уже спасибо ей за это. Аминь. Уже она не севуха, и уже она не опиум для народа. Согласитесь, милейший, Какие слова я сейчас вам сказал... Согласен. От Господа То есть, пришли если, ко мне. Если этот костылик работает хотя бы на 10%, так почему бы ему не быть? Конечно. А если в его синий кто-то там заработает 5 копеек, ну, ради Бога, ну, так они же людей не отбирают. Люди же сами дают, понимаете? То есть, как бы так. И тут Володенька... Все равно ведь на фитилечек попадают. Ну ладно. Володенька. И водички святые не черпают. Ну, не жалко. Ну, скажите, ну, вот вы зайдете в Нет, ну, конечно, не жалко. На ну что, вы не купите свечу. Ну, конечно ну, надо, что ну... вы не дадите гражданину природи ну, э, да, пару копеечек, копеечек. Ну, да. да. ну команд. Ну, конечно. Ну, ведь высший разум он видит, что мы что-то. А куда мы только деньги не тратим? Ну, конечно. И на бутылочку Венцаса, ага. и совсем не дешевого, да, и да. на колбаску. Ага. А там что-то. Который против... еще вреднее, чем Венцоз. Между прочим. Поэтому, да, говоря, между нами, как бы, да. Я вам хочу сказать, что религия То есть не так страшен черт, как его малютка Понимаете? Хорошо, Фоменко однажды сказал Вообще молодец, молодец Я люблю Фоменочку Итак, вопрос заключается в чем Переходим к вере Опять-таки Опять к вере? Опять к вере Ну куда ты от этой хорошей женщины денешься? Да Вопрос такой Ежели изменение сердца человека Состояние души а потом это, как мы заметили, влияет на окружающую тебя среду, С, со временем мы можем что? Мы можем использовать религию как очень полезную для вс, всего человеческого общества. Да? Теперь вопрос. У святых отцов в православии есть понятие «умное делание», «внутреннее делание». Тут связано с Иисусовой молитвой и прочее другое. Еще преподобный Сергий Радонежский, уединяясь где-то там в лесах, где сейчас Загорс находится, он занимался умным деланием. Потом воскресил это умное делание преподобный Серафим Саровский в 18-19 век. Так. А сейчас... Я хочу поговорить об одной очень интересной персоне в православной агиографии, угу. в православном, э, ну, скажем, в списке православных э, святых, он уже канонизированный святой, великий афонский старец Силуан угу. и о его феномене. Так. И вот тут-то как раз религия и вера, и как бы плавный переход, положительный experience. «Перехода от религиозности к глубокой вере так. с общением к Святому Духу». Несколько, э, ну, скажем, фрагментов из его биографии. Очень коротко. так Очень коротко. Святой старец Силуан родился в одном из глухих, глухих мест в России. Потом он был призван в армию. Там mm. он служил, мечтал уйти в монастырь. До армии он встречался с какой-то девушкой. <coughs> Там у него было что-то снег очень близкое, э, так сказать. Э, но это по православным таким правилам было, как блуд. Угу. Вот, и он ее так. вспоминал. Когда он ушел в армию, он молился, она вышла замуж. После угу. армии он уезжает на Афон, становится... Три дня був, э, находится в уединении, становится монахом. И вот тут феномен старца Силуана. Так. Старец Силуан канонизирован не за какие-то там чудеса, так. не за какие-то там великие. Он по водам не ходил, он деревья не пересаживал, горы не передвигал, чудес никаких особых не творил. Остались какие-то две-три тетрадки. Так, с записями. Так. Один из его учеников Софрони, который тоже потом стал старцем, эти корявые записи с русским шрифтом, с, с грамматическими там, наверное, и ошибочками и, и знаки препинания он его опубликовал. И вот за эту рукопись и за все, mm -hmm. что потом вспомнили о нем, его канонизировали. А рукопись заключается в том, что он все время повторяет одни и те же слова. «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу его». Не понял. То есть это три тетрадки одного и того же? Это три тетрадки одного и того же человека, ну пару тетрадок, а может быть там одна тетрадка была. Просто его канонизировали за его размышления, у него... за его записи, за его мысли. Это уникально. Иными словами, иными словами, у него... То есть, ну, это, это же не, вот, не три тетрадки одного и того же, да? Это его, его, 3D, его записи, нет, которые понял. он 50 лет монашеского но, опыта но там, писал. Я понял. Но там постоянно, постоянно одна фраза повторяется, в смысле, ну, постоянно, вы имеете в виду, не подряд. Не подряд, конечно, нет. Ну, Володя, нет. это книга Старец Силуан, его размышления. Очень рекомендую прочитать. Уже на Ютубе сделали этот самый, э, к, значит, аудио и видео записи. Уже Русские сделали, в России сделали фильмы про него коротенькие Все это можно найти Старец Силуан Афонский mm -hmm. Но квинтэссенсия 3-4 мысли так. А одна из них "Скучает душа моя, о Господе И слезно ищу его mm -hmm. А вторая квинтэссенция Это постоянное напоминание о благодати Святаго Духа Аминь и третье, третье, это то, что он сказал такую мысль, о которой, вероятно, он сам и не ожидал ее произнести, но сейчас это будет вытекать из его учения, и я сейчас хочу немножечко его процитировать, с вашего позволения. Так. Вот он а, в одном Слушаем месте... Слушаем вас внимательно. Да, я не взял с собой книгу, но я, поскольку прочитал ее, наверное, mm -hmm. раз в ее. Ну, кни... я думаю, вы можете своими словами. Да, я могу словами сказать, да. он говорит так, он говорит, что... И вот мы совершаем службы в храмах, а книги написанные, богослужебные, их очень много, mm -hmm. и молимся по книгам. Ну, вы же знаете, что в православной церкви вот такие толстые книги, да. одна называется Минея, одна называется Актоих, одна называется Часослов, Салтыр от... еще есть, Салты. нормальная И книга, все они такая. вместе, а потом есть Триоди, да. а потом есть там такое соединение одной из одной книги, Сактоиха, Цветная там, ну, в общем, там... Масса книг Литературы короче А вы знаете какие богослужения там на фоне Где он 50 лет провел ну? По 12, по 10 часов в день то есть они молятся так, что у них аж голова кружится, и они там вот так подпирают себя такими подпорками, потому что они уже стоять сидеть не могут. Ого. То есть это, ну, Афон, вы же знаете, что такое ну, Афон. Конечно, конечно. Да, это, скажем, республика, православная такая да. республика, греческая, подчиняется патриарху Константинопольскую и так далее. И вот он пишет такие слова. А говорит, мы молимся в храмах. Так. И написано много-много богослужебных молитв в книгах. И вот тут-то старец глаголит то, что он вообще, вообще сказал, это феноменально для православного человека. Так. Он говорит, ну и храм-то не всегда при себе имеешь, и книгу не всегда с собой возьмешь, а душа твоя всегда при тебе, и молитвочка к Богу живая, всегда при тебе. И вероятно, самый лучший храм, внимание, Владимир, <соединяяя> самый лучший храм – это твоя душа, <соединяя> произносит великий Афонкий старец Силуан, и тут же точка с запятой, и он говорит, но это не для всех, а потом еще раз точка, а вот тут очки у меня вопрос. Старец сказал и сам испугался, что он сказал. Mm -hmm. Ну, представьте себе, когда mm -hmm. православная церковь отдает такое огромное значение храму. Вообще, вы любите храмы православные? Конечно. А я обожаю. Конечно, люблю. конечно люблю. Я захожу в храм и растворяюсь. Да. А, вот. а вы скажите... Ну, смотрите, какой здесь скользкий путь есть. Если мы предположим, а, скорее всего, так и есть, что ежели в нас живет Дух Святой, то мы есть храм Господин, Кой олицетворяет а, собой чистоту и праведность, а, ибо по-другому Дух Святой не может а, восседать на троне сердца нашего. Да, так вот, в таком сказано. случае в Библии написано «Несите десятину в храм свой». Ну имеется а Володенька, вот в этот храм, в этот да. храм, не десяти, но а все надо сто процентов заносить. Главный храм, сами правильно. Ну, конечно, Вы это же как многие делают. Старец, старец испугался сам своих слов, mm -hmm. но старец не мог не сказать, ибо дух святый ему диктовал да, этим все да, его да, писания. Но опять-таки, пусть меня правильно поймут и православные, и неправославные. Храм не для того, чтобы туда не ходить. Ну, и да. храм именно для того и построен, ибо это место особого присутствия да. Божия. Но Аминь. храм – это как бы только разминка, разогревчик. Конечно, конечно. Ведь ты же не... Ты же в храме не спишь, а, значит, 24 часа. Ну да, пришел, Ты в храме на литургии все. или на вечерней? Ну, 2 часа, ну, 3 часа, ну, на Афоне 10 часов. Но ты же выходишь из храма. Ты же не находишься там, как в ракете, вот улетел и сидишь. Нет. Значит, лучший храм. И что? Повторяются слова Господа Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Что же он сказал самарянке? Он говорит «не здесь». И не в Иерусалиме да, будут да. истинные поклонники. Да. А не в будут Новом Иерусалиме. В... Нет, а в духе в дух... и в а, истине. В в вы брать, я думал, вы про город Новый Иерусалим сейчас начнете говорить. Окей. Нет. Ну, Но, да. Если новый Афон, если Новый Иерусалим, да. есть. А вообще вы знаете, что Киев называют вторым Иерусалимом. Это еще идет с X века. Вопрос, а. друг. Володенька, когда Киев Печерская лавра расцвела, его начали называть, там было. А вообще благодать неземная, угу. неземная. Один из человек, людей говорил: "Я бы Трастинкой бы был бы на территории киев печерской лавры, какой-то епископ там угу. Переязловский. Угу. говорит, потому или Сором. Я бы Сором бы был бы на территории киев печерской лавры, такова была сугубая благодать, данная э, народам Киевской Руси. А теперь, Володенька, возвращаемся, опять старцу Силуану. Угу. И вот однажды на фоне появляется некий отец Стратоник отец Стратоник, известный подвижник, он ходил с одного монастыря в другой, аскет, бодренький, угу. передвигающийся не по возрасту, хорошая физическая подготовка, долго стоящий на молитве, постящийся часами, днями, в воздержании живущий, авторитет на Кавказе. На фоне в Грузии, везде, где появлялся отец-стратоник, все восхищались орлиным духом этого подвижника. Угу. И вот однажды произошло нечто, что бы мне хотелось сказать. Так. Приходит отец-стратоник, увидел старца Силуана, а старец Силуан жил, то поболеет, то поздоровеет, то работает экономом, его эконом – это такой начальник строительства, он был как, как прораб, но он руководил людьми. То он там где-то э, в какой-то лавочке послушание нес. Но что-то странное ощущение произошло в душе великого подвижника отца Астротоника, и он приходит к отцу старцу Силуану так. и замирает, замирает в странном чувстве. Какая-то неизвестная благодать до ему ворвалась в душу. А вот бывает такое, Володя, встречайся с человеком, вот встречайся mm -hmm. с человеком, и ты ощущаешь нечто такое, какое-то интересное, новое, но ты не можешь объяснить, какой-то дух... Тебе доселе неведомый, причем не противный, а приятный. Не противный. Не противный. Вот, Володя, вот скажите, вы меня когда первый раз увидели, какое у вас было ощущение? Я извиняюсь, что я про себя говорю, но мне просто интересно. Вот скажите. Ну, какой первый ощущение? Только честно, без... Плыс. Без всяких дифферамбов. Первый раз вот особо ничего такого-то я и не почувствовал. Но вот потом, когда мы с вами встретились уже... Не в, не в первый раз, а там уже в третий, в пятый Я уже понял, что человек э, преисполнен Духом Святым э, Многими знаниями И Бог с ним а вы помните, когда мы первый раз вообще увиделись, вы сказали, э, я рад видеть вас, мне кажется, что вы пастырь, что-то вы такое произнесли, вы не помните? У нас такая беседовала... была. тот старый Беседр уже, уже да. канул в лето, и я не очень помню, но я знаю точно, что в один день, в конкретно какой-то день, то есть Дух Божий сказал мне, что вы есть с Ним. Как бы. А я, когда вас увидел первый раз, я почувствовал, что неординарный, конечно, человек, неординарный, опять-таки очень. А второй раз, когда мы уже увиделись с вами в пиццерии, да, помните, где вы работали, я работал в пиццерии, все мы там работали. Да, встретились в пиццерии, и я почувствовал, что давно это было, нечто очень интересное, очень интересная творческая личность, наполненная различными знаниями. Знаете, mm -hmm. то есть каждый человек, когда mm -hmm. он встречает другого человека, он ощущает какой-то некий ему интересный, может быть, mm -hmm. неведомый, а может быть, близкий, ну неважно. Стратонник почувствовал что-то от Силуана. Mm -hmm. И он ему вдруг говорит, скажите, отец Силуан, а нельзя ли с вами как-то увидеться, чай попить, просто поговорить один на один? И вот тут, Володя, произошла судьбоносная встреча. Mm -hmm. Кстати, нам, может быть, надо сделать перерывчик. Я, я думаю, нам надо уже закругляться. У вас буквально минутка, и мы уже покидаем эфир, к сожалению. А очень жаль. Ну, завтра мы продолжим, надеюсь. Тут будет очень сильное продолжение. А, но я думаю... Хорошо, мы... мы остановимся на вот этой интриге. Встреча да. старца с Силуаном да. Фротоником. И завтра мы продолжим эту д... интригу. И, собственно говоря порадуем нашего уважаемого радиослушателя, который так вот бодренько просидел с нами почти час. Так, уважаемые друзья, хочу еще раз напомнить вам, что на волнах радиостанции сангиет передача передачи «Терра я ее ведущий Владимир Гершанов и наш замечательный гость, который приходит к нам каждый понедельник и вторник, это преподобный отец Михаил, который рассказывает нам интересные вещи, назидает нас в вере и открывает нам, тайны неба Итак, еще раз огромное вам спасибо отец михаил большое спасибо, спасибо вам уважаемые вам. друзья за то что были с нами вы всегда можете нас послушать на сангейсрадио.com или посмотреть нас в интернете на ютьюбе в общем мы есть в сети мы есть в эфире слушайте нас любите нас мы любим вас мы всегда с вами и До благословение свидания. господне это будет со всеми нами аминь good power